В списке классических заболеваний современного человека проблемы проктологии занимают одну из лидирующих позиций. Большинство медицинских центров обещают навсегда избавить от геморроя и трещин. Как же сориентироваться в таком количестве рекламы? Ведь при такой деликатной проблеме советы у коллег и знакомых спрашивать не приходится. Итак, во-первых, поинтересуйтесь квалификацией и опытом врача. Обратите внимание, кто вас принимает – врач-проктолог или обычный хирург? Практикующих практологов не так много, поэтому во многих клиниках принимают пациентов с практологическими заболеваниями врачи-хирурги. Они могут быть хорошими специалистами, но не зная нюансов практологических заболеваний, невозможно пациента вылечить правильно. Врач-практолог в обязательном порядке проводит пальцевое обследование прямой кишки, аппаратную диагностику – это видеоаноскопия, видеоректороманоскопия, показывая на экране пациенту, в чем его проблемы. Ставит диагноз и выбирает оптимальный метод лечения. Именно такой комплексный подход предполагает ответственность врача за достижение хорошего результата. Во-вторых, желательно, чтобы клиника имела в своем арсенале все современные методы лечения, чтобы у пациента была возможность выбора. В России не так много медицинских центров, имеющих современное оборудование, с помощью которых можно применять такие методики лечения, как дезерторизация, вакуумное лигирование геморроидальных узлов, склеротерапия, инфракрасная фотокоагуляция и радиоволновой метод лечения. Среди всего разнообразия методик можно выделить такой метод, как дезерторизация геморроидальных узлов, где за один визит к врачу амбулаторно безболезнен, навсегда можно избавиться от геморроидальной болезни. Еще один высокоэффективный малоинвазивный метод лечения – это латексное лигирование геморроидальных узлов. Суть метода заключается в том, что с помощью лигатора накладывается латексное кольцо на основание геморроидального узла, и в течение 7 дней происходит омертвение геморроидальной ткани и отторжение узла. Несмотря на современность того или иного метода лечения, всегда есть индивидуальные особенности и противопоказания. Также спустя какой-то промежуток времени некоторые клиники приглашают на профилактический осмотр, который проводится совершенно бесплатно. Учитывайте и этот момент, поскольку только спустя время можно понять, насколько качественно было проведено лечение. И, наконец, самое главное. Опасные симптомы, которые требуют обращения к проктологу. Боль, зуд, кровотечение, дискомфорт во время посещения туалета. Многопрофильный медицинский центр «Алан Клиник». Наш адрес Островского, 57А. Запись по телефону 555-6-333. Круглосуточно.